Помните ту серию, когда я был в Три войска, я думаю, мы задачи, станем героями, а оказывается, не так ли? Как же плохо. Экономика развивайте, и охраняйте базу, всем Эти кто бы я не хочу. Реально, мы проиграли. Мы, приехали, мы проиграли бой, но не войну, а это война. Как он не победил? Да просто запустил этих вот... Это та карта, где я проиграл. Крабы зашли сюда на то место, где я сейчас я играю. И меня просто размобили. О, было тяжело. Надо было хранить базу. Надо было запускать сову. Друзья, если ваш враг краб, то спускайте сову На этого капитана. Я не знаю, как но называю его но называй его Краба. видимый Краб. Опасный краб. Все, вот так его называю. Было очень жестко, было очень потно. Враги всегда вырубали казарму и башню. И чего вот не, не вырубали. Они умные Они знали, что я с ни с чем никак не вырастет. Знаете, разработчики, добавьте, пожалуйста, призывы новых юнитов. Именно. Добавьте, пожалуйста призыв где-то только маны можно это будет наверное чудесно просто мана без камня вот так можно затащить один в не сюда ходит а сюда ему нельзя ему не хватает камня и он ничего не может делать вот чем дело он ничего не может делать ему не хватает камня все блина на тоже запускаем по уже тоже классно такой поиск. Порточки Могу поставить в казарму, которую допустить. порточки Борточки здесь. Дай искать сюда. Ускоряем. Ну, Почему бы нет? что все методы. да это база топочек. топчик топчик топчик туда тоже слоится я сбу про него а, план может не забывать еще пошли разведывать эту обстановочку может там краб а это похрящий краб ну какой чел блин проверим никого И Ждем армаду. А мы пока что призываем еще один замок. Но если призвать замок, то тут подкрепление будет защитно. Засчитываться все будет. Потом призываем. Я зашиваю Призываем здесь. Пошли. Ускоряем должен. У нас нет 128, поэтому мы не нападаем. Мы ждем. Чего ждать мы ждем чуда пошли уже отковать можно брать здесь Заси... засаду сделать секретную засаду который может даже... нас даже разрушить где -то, где -то, где -то, где -то. Всё, никого не пошли здесь скорее всего он здесь как я строю строю здесь любимую базу нацию защиту фарбов о oh май гад, можно парбол запускать. Пошли, все уничтожить, пошли домой домой. Все, красавчики, одного врубля. Винтов не, не, oh, no, oh, no, oh, no. не хватает. А no, oh как-то ничего. Ничего. А просто юнок не хватает, а? ласы что происходит так после регенерации фарбовую здесь давай что здесь. здесь ну что давай пошли Где? атаковать снова или в базу захватим а вот, знаю Встрессию нужно строить строим здесь базу секретную давай пока я пойду по что происходит я просто буду прикрывать да, чтобы как эти вот та игра которая сюда хочет с этими пехотами сюда сюда не автоматически если что ходит а тут в игре такого не добавили почему а для безопасности хотел бы так сделать чтобы игра продвигалась в этом это будет, наверное, классно вызываем обратно вызываем стреляял призываем, ускорял, призываем стройку у нас уже максимум, кстати, 8 пошли, чтобы нарушать. нарушим Мою эм, Сломаем. Так, кстати, да, что я хотел бы? Я бы хотел внутреннюю экономику нарушить. Поэтому все в атаку идем. А вы, а вы гоблины, Вы вдышаете тут. Опана. Нет. Нет. Нет. нет. Что будет происходить? Так вы, срянчик, мы не стоим. уже ничего рубают <тас Burnt> ну, а, ладно вырубаем не, не жалко идем здесь возьму запускаем сбор И обратно строим И потом, например, И, ж, а Ир, как дела можно ли не А, да, это войска скахот, О, о, нужно пару бомб выпускать. Соковой думаю, нас мало войск, что том, что Так. Ну, нас убивает. Помогаем. сделал вот, чувак да, кажется, мы еще... Или, ну, мы не ничего просто мы, конечно, вырубаем отлично. Так, давай пойдем работать а и в этих кавычек они нас вырубать как это жнец просто не будет что-то мульти не такое Но. захотел получить. ускоряем как-то уже страшно 100 98. Реально все врубают А у не рак, рак есть. Понял. Саву Да, он рак. Дальше. Не, у тут строить. Да у него была армада, но будем тут строить, конечно. Я Ещё... такой не спал. Ч ⁇ Да, с армадой при этом. скрыть? пошло дело как-то все бандиты водой. Да. Давай тогда сразу грубать его там армамады а вам оставляет самых Да. так давай просто 8 а ну да, сколько 8 кстати, всем идем ну что ж, что, что, что делать, убрать да, реально все сколько воськ падает призыв призыв ну что как там дела хоп хоп хоп мне просто не сдаются даже если так даже ничего там предпринять Стой на О, они идут сюда. Нет, ну, no. ну. Oh, no. oh, no. oh, no. oh, no. Раки, солы, я думал блин то мы нападаем то они нападают Слушайте, как то не справедливо несправедливо задачи Реально, это нереально сила может быть тут точку мы построили? кстати да новую точку здесь построить точно а то там рубать будут, там тоже скоро врубить рубать будет это очень сильно ускоряем Молодечка, посмотрим, что там Что там падает? Нужно как да, окей. Знаете, куча там делаете кучу А это работает? вот а точно. Хоть как-то она будет работать. Так, оступайте. Вот так. Да, блин, уже знает. Он все уже знает стройка ману тоже быстрой да блин я тоже хочу построить блин хитрый тоже хитрый да а тут давай давай сам отбивайся а, такой себе сопер напарник. Ну, ничем. ага алпа уже построить сам будет построить. Построить. построить как бы с васика по атаку Ще будем рубать давайте красавчики а вот так и все так чей враг? Чей, в чей наш. Не наш. Бежой. так стать на равчик у тебя брубают. Ага. слава богу ты за занят зону за за за за за за за попадаю защиту ли что а вы умираете реально умираете. там крабами и за возгласите пожалуйста в саму запусти а я так думаю чет не так а ворубили не мой гад а там и как соус пожалуйста. пожалуйста все, сама увидела, сама увидела, отлично. Давай, за ним следите. Кстати, очень классно. Так, регенерируйте нас, пожалуйста. Вайсик, давайте здесь все. А то вдруг там еще один краб. Ну, это не страшно, ну, вот, лично Так, ускоряем. Арбалу нужно враги. Вот, Какие? давай проводим что как-то уже перебор поиск такой у нас нападал а зря напал, напал нас. Не на нас длинная катка так один чувак не знает что делать а, давай помогаем а, работа на завод давай, Раков не бьет, кровок, у слишком гарны. но мы их заметили с собой. Вроде они станутся проще, если мы не знаем. Как их побеждать Блин, давайте уже. Убивайте наших. У нас скучно высоко войск, кстати, у, кстати, у вас. Кстати, где скорее всего, ты последний. Пошли сюда. Идем Вон внутрь. У нас тут скучно. Раз скучное. У меня куча тут войск. Что мне делать? Давай, юн, он что-то строит. Попался. Так и знал. У меня последняя штука это здесь база его. Вся база его здесь. О, пошло дело, пошло дело. Давай. Последняя база его здесь. Обрубаю. Да, врубаем последнее, что у меня тут есть. Все, победа. и он тут еще базустроил построил? Скорее всего, он тут еще. Если да, пойдем туда вот да так и знал скорее всего он тут воюем здесь голем, допустим. первый голем наконец таки думаю как даже голем вон он пошли пошли он скорее всего здесь а апкашт и тут еще Парень, да? вон он он что тут мутится смотрите он такой опа нас заметили черт а вы такие опа, на те крышка крышка если ты играешь в кушать скушать бананы с консервы, то лайкос. Так, что вырубаем Мэра последний. Потом встанем. Может быть, он там. Нет, это был последний. Мы его нашли. Е бой Всем пойти просмотр. А, с вами Макс Рид. Статистика боя. Скрин. И пока.